В университетской клинике функционирует кардиология, кардиохирургия и рентгенохирургия. И поэтому вопросу инструментальной диагностики уделяется особое внимание. Все подробности вы узнаете в нашем следующем сюжете. Все врачи университетской клиники – специалисты, имеющие высшую категорию и стаж работы более 20 лет. Помимо обычной стандартной эхокардиографии, они проводят через пищеводную эхокардиографию, которая помогает выявлять тромбы в ушке левого предсердия. При необходимости мы проводим стресс-эхокардиографию или эхокардиографию с физической нагрузкой совместно с врачами отделения функциональной диагностики. Так вот, стресс-эхокардиография – помогает выявить необходимость вообще проведения стентирования или шунтирования коронарных артерий это артерии сердца у больных уже с шимической болезнью сердца Учитывая высокий уровень оборудования специалистов, врачи дополняют обычную стандартную эхокардиографию дополнительными современными технологиями например, такую, как спекол-трекинг технология. Вот данная технология позволяет увидеть конкретную зону поражения сердца степень, глубину ее поражения, причем как у пациентов, которые не имеют даже еще клиники и не имеют ЭКГ-проявлений, так и уже таких тяжелых и редких встречающихся заболеваний, как амилоидоз сердца, миокардит, апикальное ГКМП. Проведение таких регулярных сердечно-сосудистых осмотров на сегодняшний день достаточно актуально. Во-первых, любое заболевание, будь то острое хроническое заболевание легких, сахарный диабет, травматические болезни – Самое грозное осложнение у них – это сердечно сосудистое И особенно это ярко проявилось в последний год у больных COVID-19. Во-вторых, в мире, как и у нас, собственно говоря, наблюдается неуклонный, медленный рост сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Елизавета Никитина,